приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами елена смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией и сегодня хочу поделиться с вами боксом называется bsc ADS, где нам дают абсолютно друзья без вложений на просмотре сайтов на просмотре видео зарабатывать крипто монету бнб Binance Coin. Значит, ну так вот он выглядит. Посмотрите здесь. И регистрация здесь стандартная, как на обычных боксах. Прописываете имя, логин, два раза email, два раза пароль, ставите галочку, разгадываете капчу, регистрируетесь. Далее... Вам на почту приходит письмо, нужно активировать аккаунт. Без активации войти не дадут. Активируйте аккаунт и входите по логину и паролю. Я зарегистрировалась в этом буксе буквально, но ну, от силы я времени не засекала, он так на глаз ну, минут 30. Вот. И попадаем сюда вот на страничку. И тут как бы бонус дает стандарт членства нам. Стандарт плюс. И истекает он у меня 1 ноября. Ну да ладно. Значит, здесь наша вся статистика. Это баланс на вывод. Здесь вот эти... Коинты или поинты, они конвертируются. Вот. Ну и все такое. Здесь клики. Значит, что в первую очередь нужно сделать? Зарегистрировались. Идем в персональные настройки. Как я сказала, я только зарегистрировалась. И просмотрела рекламку. Значит, вот сюда вывод здесь. Пайра здесь нет. Есть Metamask и Faused Pay. Я буду выводить на Fausted Pay. Еще я ничего не делаю. Иду на депозит. Беру адрес от Binance. Копирую. Перехожу на букс. Вставляю адрес. Сюда вставляю пароль. Все. Адрес я сохранила. Больше здесь делать нечего. Далее. Давайте пройдемся по вкладочкам. Это домашняя страничка. Значит, это нам не надо. Здесь сообщение. вкладывать на... А, membership. Ребятки, тоже нам не надо. Просто хочу показать, что он мало чем отличается от стандарта и тем более вкладывать сюда я не собираюсь работаю абсолютно без вложений так далее но это вкладывать также нам не надо вывод я вам позже покажу во вкладочке баннеры находится наша реферальная ссылочка ну и баннеры такой баннер такой баннер если надо ну и все, здесь больше персональные настройки я вам показала. Но здесь история, история вывода чуть позже. Значит, на чем мы здесь будем зарабатывать. Вот здесь вот вверху Earn Money. Кликаем. Просмотр серфинга. Минимальный вывод отсюда. Тысячу монет. Вот этих BNB Сатош значит ну вот столько вот у меня рекламки я просмотрела одну оставила для видео кликаем возвращаемся идет таймер ждем таймер у меня завис и вот перевертыш ну, как и в обычном буксе. Все. Нам зачет. Я всю рекламку здесь просмотрела. Следующий заработок. Видео. И одно видео я оставила. Вот здесь сколько? 3-4 видео. Кликаем. И что у нас тут? 30 секунд. Смотрим видео. Все, видео я просмотрела. Опускаемся ниже. Здесь вот такая вкладочка. Кликаем на нее, чтобы вернуться обратно. Видео я просмотрела. Следующий заработок, друзья. Офервал. загрузится я рекламку просмотрела говорю что я по одной оставила для видео также просматриваем всю эту рекламку это все легко и просто кликаем просят подождите как всегда загружается шкала у нас Это заняло у меня всего там пару минут, чтобы я просмотрела вот эти всю рекламку. Давайте подождем. Мой пригласитель, под кем я регистрировалась, благополучно вывел монеты. То, что я сейчас вам вот сделаю все этот вывод в режиме онлайн. Потому что букс свежий, букс платит, и я рекомендую. Я всю вот эту рекламку, вот этот серфинг, видео, вот этот офервал просмотрела, и у меня, ребятки, уже есть монеты на вывод. И разгадываем капчу. Все. Рекламку я все просмотрела. так Теперь что? Возвращаемся в аккаунт. Дашборд. И вот у меня вот такое количество монет. Ну а теперь вывод. Кликаем. Metamask и Faulsed Pay. Я вывожу на False Pay. Кликаю Fawcett Pay. И вот такое количество монет. У меня, как будто, ну, тут комиссия 1 процент. Ничего страшного. Кликаю. Вывод. И вот что нам тут? Пишут, зелененьким видим, да? Минимальный вывод 1000. Ваш запрос на оплату успешно отправлен. Благодарим вас. Ну ладно. Далее опускаемся. Так, депозит. Вывести историю. Вот она внизу. Сейчас посмотрим. Завершенный. 25 октября видим, да? Все в режиме онлайн. Ребятки, я вот говорю, я зарегистрировалась от силы, там может минут 30 назад. Возвращаемся. Пожалуйста, платит инстант. БСЦ АДС. Бинби. И вот моя сумма, которую я вывела. 25 октября. Шикарно? Шикарно. Поэтому я вам рекомендую. Делюсь с вами. Заходите. Зарабатывайте. Баланс мой снова по нулям. И если я... Так, подождите. Поставлю на оригинал. Так, вывод. Сейчас нажму на вывод. И у меня как бы нет ничего. Все. У вас изначально будет вот так. А когда минималку... Наберем, вот как я набрала, я все вот это, я всю вот эту рекламку просмотрела, видео все просмотрела и офервал. Это буквально, я не знаю, минуты две-три. И минималка уже набрана. Согласитесь, неплохо. И все теперь завтра буду просматривать по новой. Вот. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока.